Вот этот процесс одевания приспособления под а движением он одевается, поднимается и бэк. вы видите, что практически не просыпано ни грамма удобрений. А Да, можно немножко выкрыть, чтобы было удобно Приезжаем к свету И легким движением открываем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 Когда можно оперативно быстро закрыть мешок, не порван, осталось нужное количество еще в нем, и в то же время в нужный момент остановили процесс, абсолютно позволяет остановить, отложить мешок и потом продолжить тогда, когда будет надо.